Друзья, всем привет! Сегодня сделаю простейшую самоделку, а точнее приспособление, которое вам пригодится для строительства и ремонта. Для этого нам потребуется кусок какой-либо доски и шпатель. Доска у меня 100 на 20, а шпатель 300 миллиметров шириной. Делаю разметку на доске. и пилю на торцовке. Два более длинных куска доски дополнительно пилю под 40 градусов. Приспособление почти готово, теперь приступаю к процессу сборки. Посмотрите пару минут как я это буду делать и увидите что по итогу у меня получится.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 Готово! Идем тестить! Те, кто следит за моим каналом, уже знают, что у меня идет небольшая стройка, а именно к дому пристраивается котельная из пеноблока. Вот эта самоделка сделана как раз для облегчения и ускорения этого процесса. Так как за пару минут можно собрать не что иное, как каретку для нанесения клея. Просто заливаем в форму клей и протягиваем. Получится быстро ровное нанесение клея. Причем для длинных стен можно сделать такую каретку из более широких досок и все, клея поместится больше. Идея далеко не новая, есть и заводские исполнения, но я часто замечал, что многие о такой приспособии даже не знают, а в заводском исполнении покупать не хотят, потому что не везде продается и потому что не хотят тратить деньги. Так что, друзья, может кто-то не знал, что можно сделать такое приспособление, а посмотрев мое видео узнает об этом. А на этом на сегодня все. Ставьте лайк, если видео оказалось полезным для вас. Подписывайтесь на канал, если еще не подписано. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем хорошего настроения и до новых встреч.